Сетевой маркетинг не идеален, но он просто лучше. Sí. Да, то есть вот если вы будете читать книгу о он рассказал очень интересную вещь, что сетевой маркетинг не идеален, но он просто лучше всего того, что вы можете сегодня на рынке найти. А, но при определенных условиях, да, то есть вы сможете а, преуспеть в сетевом маркетинге, если... У вас складываются все пазлы к этому успеху, все ингредиенты, знаете, все кошеварят немножко на кухне, все тут поварешки, я вижу, что тут одни в принципе женщины, по крайней мере по комментариям, все ли готовят на кухне. Скажите, пожалуйста, если вы забудете добавить а, соль а, свое блюдо, будет ли оно вкусным? Либо же, если вы готовите какое-нибудь специализированное блюдо, которое, в принципе, нужно готовить по рецепту. Возможно, вы тортик печете, ну, скажем так, тортик печете. Либо какое-то такое вот блюдо, в котором очень важны соотношения определенных... Ингредиентов. И если вы забудете тот либо иной ингредиент получить, оно может в принципе не получиться, либо будет не таким вкусным, как могло бы быть. Согласны со мной? Напишите согласны, если вы согласны. Я постараюсь сегодня много для вас приводить разных метафор, для того чтобы вы понимали и улавливали все то, что я до вас хочу сегодня донести. Но в сетевом маркетинге результат, стопроцентный результат, он также зависит от определенных ингредиентов. Если вы упускаете один из ингредиентов, вы достаточно очень сильно рискуете не преуспеть в этом бизнесе. А есть такая статистика, которую я не выдумал. То есть, чтобы вы понимали, я не придумал эту статистику. Я вам дал, дам источник, откуда эти данные собираются. 70% людей, которые кто присоединяется к профессии сетевого маркетинга, не зарекрутируют ни одного человека в свой бизнес.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 анализируют и топ лидеров, и чеков номер один, в принципе, всю индустрию в целом, и таким образом собирают общую статистику. И теперь, мои хорошие, готовы ли вы? Вот теперь вопрос, да, то есть не хотите, хотят дети, да, то есть я хочу, хочу, хочу, хочу, такие «хочухи», да, то есть я хочу, но делать ничего не буду.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 ну типа подработки а как бизнесу поэтому эти люди имеют миллионы имеют ту свободу ради которой вы собрались 100 процентов успеха успех в млм равно 100 процентов если вот в этом салате 100 салате соблюдены следующие пропорции 50 процентов это ваше окружение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 Относитесь ли вы к компаниям, как вы знаете, это то же самое. Ам... Ладно, давайте я сейчас э, проговорю обязательно. Следующий 10% это система обучения. Если у вас система обучения современным методом работы, да, то есть э, трендовым, потому что э, каждый месяц, э, каждые полгода, каждые три месяца меняется э, ситуация на рынке. Вы можете а сегодня, в наше время, во время пандемии, э, которая еще может вернуться к нам неоднократно, э, во время кризисов, во время неких непонятных, воинственных действий а, на разных территориях и, да, то есть дележки вот этих пространств, вообще что творится на земле. Вот представьте, да, то есть сегодня был Инстаграм, а завтра его нету. Вчера был Фейсбук, сегодня его нету. Тикток был, его нету, Ютуба может не стать и так далее. И это все меняется. А что говорить о тех людях, которые вообще остались в 90-х, либо в 2000-х, которые застряли на системе обучения список звонок встреча? Сегодня для того, чтобы человека вытянуть на встречу, я не знаю, это, наверное, под пушечным ядром надо его принести, либо под, под дулом пистолета. Согласны со мной? Напишите, согласны. И если сегодня нету современных инструментов, как человеку дать, определенные а, инструменты вот следующий метод это инструменты которые могут презентовать бизнес вместо нас да то есть тогда а, это это что-то с чем-то следующие 10 процентов это методы работы и вот смотрите вот я, я провел тысячи консультаций, я ежедневно провожу по несколько консультаций с сетевиками а, с различных сетевых компаний, да, то есть с различных, с различных, с различных. Вот представьте, я провел тысячи вебинаров, а, прошло через мое обучение 15 тысяч предпринимателей сетевого маркетинга. И знаете, я провел очень такую тонкую грань, тонкую э, красную линию, да, то есть которая...